Я рад приветствовать осознанных граждан Советского Союза на территории города Бульгевичи. Кто меня не знает, я представлюсь. Андрей Валерьевич Топорков, временно исполняющий обязанности главы Краснодарского края РСФСР в составе СССР. Здесь находится вся наша команда, на сегодняшний день действующая по Краснодарскому краю. Я хотел бы представить, кто не знает нас, Александр Иванович Дударенко, это полномочный представитель главы Краснодарского края РСФСР в составе СССР. Эдуард, представьтесь, так, ребята, по учили одному учили? приходим. Да, Представим. старушка Эдуард Валерьевич, уполномоченный по правам человека в РСФСР по Краснодарскому краю, временно исполняющий обязанности. Должностные лица по одному подходим. Александр Александрович Александр Мигунов. Полномочный представитель главы Краснодарского края на территории Белореченского района. РФСР в Александр Владимирович Нестеренко, временно исполняющий обязанности главы города Краснодара. РФСР в Елена Владимировна Лемешко, глава, временно исполняющая главы города тимошевского и Тимошевского района Краснодарского края, эрес в составе СССР. <клышко> Валентина Николаевна Агаркова, временно исполняющая главы города Гулькевича и Гулькевичского района и с сегодняшнего дня председатель ДРП по Краснодарскому краю. Клишин Дмитрий Александрович, временно исполняющий обязанности главы Атлантинского района Краснодарского края ГосССР, составил список. Александр Владимирович Егупов, временно исполняющий обязанности на должности полномочного представителя президента СССР в Брюховецком районе Краснодарского края РСФСР, а также временно исполняющий обязанности главы контрольно-ревизионного управления главного контрольного управления аппарата президента СССР ну, на сегодняшний день у нас такая вот скромная команда значит, тут еще есть люди которые заявились на должностях на должности кто там, некоторые люди значит, акцентируют на неправильности разговорной речи нашей да? мы хотим сказать одно что если вы еще не наслушались красивой речи за 25 лет, то можете слушать, так сказать, по телевизору. Но я так понимаю, что здесь собрались те, которые судят не по речи, а по делам. Поэтому хотелось бы вашего участия, непосредственно помощи, значит, команде, кто готов возглавить в своих районах, значит, Заявляйтесь, получайте должности и наводим порядок на своей территории. То есть земля у нас есть, законы у нас есть, никаких митингов нам не надо. То есть все у нас есть. Законные права у нас есть и мы их каждый день применяем. На данный момент наша значит, основная задача это в первую очередь донести информацию это до сотрудников, правоохранительных органов, прокуратуры, ФСБ. Следственный комитет, ну все те лица, которые сегодня считают себя государственными служащими, при этом они удивляются, когда узнают, что они такими не являются. Ну, сами понимаете, кто уже общался с сотрудниками, тот понимает, как, какая реакция на это. Поэтому, ну, что я вам еще хотел сказать. Хотел вас поздравить с первой в открывшейся в нашем значит, регионе государственной регистрационной палате что дает нам вкладыш значит, предлагаемый союзом советских социалистических республик то есть как вы помните в морок нас вводили как раз через такие вкладыши помните да все застали у всех паспорта были вкладыши российской федерации То есть, так как это спецоперация кгб то есть об этом уже и тараскин заявлял не раз то есть 90-х годах, помните, значит, сначала начался суверенитет, парада, парад суверенитетов, то есть сделали якобы суверенными все республики, но они и так у нас по конституции Советского Союза были суверенными. То есть для чего это все делалось? Ну, немножко, так сказать, вводили в морок и непонимание того, что у нас люди, ну, юридически, честно сказать, ну, неграмотные у нас. Поэтому на какие-то нюансы они до сих пор не могут обратить внимание, не понять одну Российскую Федерацию, от а другой Российской Федерации. То есть нет понимания. Вы помните, да, значит, законы о гражданстве Российской Федерации. В 1991 году был принят сказать, рсфср, Гражданство рсфср это 28 ноября 1991 -го года. Потом через месяц Ельцин переименовал, сталась Российская Федерация. да, То есть одним своим Указом незаконным, да, то есть не имея на то полномочия, переименовал. То есть данное действие было незаконно. И опять же, на тот момент у нас, как вы помните, сначала была парламентская республика, потом парламентская президентская, а сейчас президентская парламентская. А где переходы? Где у вас в паспорте хоть одного переход, что вы поменяли три субъекта права? нету То есть через вот эти законы у нас вводили в непонимание ситуации происходящей и если так вот разобраться то по Конституции Советского Союза у нас же запрещено двойное гражданство а у кого-нибудь есть в паспорте гражданства РСФСР нет то есть он сам по себе закон получается он ничтожен, потому что он противоречит основному закону Конституции Советского Союза поэтому аналогичным способом будем возвращать в себе страну, то есть и граждан выводить из Морока, кто еще сам не осознал происходящего, потому что люди тяжело осознают, вот каждый день они смотрят этот телевизор, им постоянно программы, программы накладывают на мозг, то есть непонятно к чему и почему они не обращают внимания на истинное свое гражданство. Но с каждым днем, я вам хочу сказать, что все равно люди больше уже звонят, звонят. как ну, правильно у вас там... А то мне вечно супруга придирается. Поэтому просыпаются каждый день, да, это очень сильно радует, особенно, я думаю, Каждая из нашей команды радуется тому, когда люди звонят и радуются своими достижениями, что он там сходил значит, в прокуратуру, там выслушали его, и они в шоке, не знают, что делать. И спрашивают, а как будет переход? То есть сами сотрудники прокуратуры уже спрашивают, а как нам, как перейти? Ну как перейти? Приказ есть. Действуйте, согласно, приказ. Тем более у нас прокуратура вообще 92 -го года. По воде пускай переходят, если смогут. До ну и так тоже. <свят> Кстати, мы вчера навестили Гулькевичский район. Вот с Александром Ивановичем мы небольшое турне сделали. В Гулькевичский район мы сначала полицию навестили. Ну, полиция как-то, честно сказать, ну не восприняла. Ну хотя сотрудник пришел, сейчас мы с ним общались. Это заместитель начальника уголовного розыска Юсупов Лицо называющийся Юрий В конце есть... концов он убедился в том что э, наши мероприятия очень массовые и в том числе значит все проходит на законном основании вот. и э, таким образом у него подозрений никаких не возникло мы, мы все пригласили, пригласили сюда ушел суда все всех пригласили сотрудников ФСБ мы вчера тоже приглашали да. с ними Пообщались. Так что есть у нас законное предприятие. Ну, с кем пообщаться? Главное нам донести информацию. Да? Потому что да, так сказать, информацию не доносят до нижнего состава. А мы, когда личность приходим, мы же ну, в дежурке сначала пообщаемся. То есть человек уже начинает понимать. А дальше, если в отдел зашли, ну извините, там уже информацию распространяется уже. Только начинайте принимать все, потому что мы не противники, мы не против там вас, говорю, мы вам даем самим выбор. Вы разберитесь юридически, ребята, вас подставили. Мы вам даем вот, выход. Мы не ставим вас всех к стенке. Вот выход у вас есть. Вы можете помочь народу. Да? Вы осознали свое положение, вот помогайте. То есть наше это взаимодействие день, на, сегодняшний день. День. на сегодняшний день. Да. Круче, если да, 10. можно за а теперь при помощи значит, этого вкладыша вы можете основательно заявить, что вы граждане Советского Союза и у вас эти документы должны принять все. Паспорт Российской Федерации, бланк паспорта с вот таким вкладышем, это не заполненный вкладыш, дает вам право применять свои документы наравне вот с таким паспортом. Это паспорт советский, выданный в 1986 году. Но вторая фотография сюда вклеивалась в 1999 году, 24 февраля, на подтиске штампа здесь стоит. Министерство внутренних дел СССР. 99 год, 24 февраля. Какая российская федерация? Можете потом подойти, в руках подержать, посмотреть, это реальный паспорт, настоящий, то есть это не что-то. То есть вот этот вкладыш вам даст право применять свои документы, а соответственно и права, положенные вам от рождения. Вы не просто граждане, вы каждый являетесь человеком СССР. То есть на основании вот этого вкладыша у вас появляется этот документ основной. Я хотел бы еще обратить на одно обстоятельство, что каждый, кто получает такой документ, не просто... Ну, осознавая совершенно себя гражданином Советского Союза, он должен не просто осознавать себя гражданином Советского Союза, но и должен в правовом поле постоянно повышать свои знания. Потому что, да, многие из нас понимают, что мы являемся гражданами Советского Союза, но не знание права не даст вам возможности реализовать себя в полной мере. Потому что гражданин Советского Союза ⁇ это прежде всего в полной мере человек, понимающий все аспекты права. Для того, чтобы уметь возможность защитить себя и показать другим, что значит быть гражданином Советского Союза. Это человек компетентный во многих вопросах, прежде всего в правовых, способный отстоять свою точку зрения именно в правовом плане, на основе законов, на основе иных таких-то подзаконных актов, именно только с этой позиции. Потому что просто так бумажка какая-либо, выданная кем-либо, она никому не поможет. И даже знание того, что вы гражданин СССР, никому не поможет без применения их на практике. А для того, чтобы применять их, нужно знать законы в разных сферах. То есть с теми трудностями, которые вы сталкиваетесь в жизни, нужно их решать до конца. С применением всех возможных способов, в том числе и с помощью законов оккупационного режима Российской Федерации. Через призму законов СССР. Поэтому если мы не будем знать этих законов, никакие бумажки нас не спасут. Прежде всего, это самоосознание и самоидентификация и повышение своей меры понимания процессов и явлений, в которых мы находимся. Это, прежде всего, законодательная база Союза СССР и Российской Федерации, и всех иных субъектов, которые находятся на оккупированной территории Союза СССР. Вот кратенькое такое дополнение. Плюс к этому хочу добавить, расширить. Гражданином, согласно Конституции, гражданином является тот, который... Человек, который оказывает всемерное содействие развитию собственной страны. То есть не может называться гражданином страны тот, кто осуществляет помощь посторонним государствам, вражеским государствам, вражеским структурам, компаниям и прочим фирмам. Цели и задачи Государственной регистрационной палаты познакомит Валентина Николаевна. Волкова. Телефон, если можно. Я хочу да. вы... И просьба отключать телефоны для того, чтобы не сбивать с... да, да? сословлющиеся. Я хочу представить своих руководителей. Я, как понимаете, сама только вступила в должность сегодняшнего дня, вникают в дело. Поэтому я думаю, что более развернуто вам расскажут руководители. Хочу представить Андрей Геннадьевич Злоказа uh -huh. И Светлана Геннадьевна Лаврова, Ну, попозже она Меня Андрей Геннадьевич, я временно исполняю обязанности главы Свердловской области и главы Челябинской области РССР, но здесь я... Хорошо. Хорошо, постараюсь. Но здесь сегодня с вами я, как первый заместитель вот, председателя Единой системы государственных регистрационных палат СССР Лавровой Светланы Геннадьевны, нахожусь здесь сегодня с вами, вот. не как глава Свердловской области. Соответственно, давайте сегодня будем говорить, ну, я буду говорить больше как о развитии государственных регистрационных палат, что это такое. И почему важен вкладыш. Разумеется, не изобретая велосипед, Российская Федерация в свое время сделала простую вещь, да? Она вложила вкладыш Российской Федерации в паспорта СССР. Но это даже не самое главное. Самое главное в другом. Все начинается с наших с вами заявлений. То есть мы должны свою волю как-то изъявить, что мы не просто сидим на диване причине, ну, как футбольные болельщики, что мы граждане СССР. То есть мы должны это делами как-то показать. Как мы это должны показать? Во-первых, заявление. Сегодня пишутся два заявления. Первое – это на имя временно исполняющего обязанности президента СССР СССР Тараскина Сергея Вячеславовича. А второе – это, разумеется, на имя... Председателя, ну, сейчас вы будете писать, Гулькевичев в Краснодарском крае на, на имя Волкова Валентина, разумеется. Вот. То есть о прохождении регистрации как гражданин, Потому что у многих сегодня в голове вопрос идти на выборы, не идти на выборы. В свое время сделали одно преступление, то есть граждане СССР, паспортами СССР голосовали за Конституцию Российской Федерации. Да? А сегодня мы выбираем, как граждане ССР, выбираем правительство Российской Федерации. Никто ведь не задумался, что на самом деле это преступление. Голосовать, соответственно, ну, во-первых, нас даже э, граждане Российской Федерации, если таковые имеются, действительно законные, в чем я сильно сомневаюсь, ну, допустим, они вот есть. Но они наделяли ли полномочиями нас, граждан ССР, голосовать за них. В таком основании мы вот идем, голосуем, принимаем для них конституцию, за законы, губернаторов мы принимаем. На самом деле это преступление, не больше и не меньше. Поэтому на сегодня у нас мы четко определили, что голосовать мы не имеем права. Для нас это преступление. Ходить на выборы не санкционные Российской Федерации. Даже По российским законам это нелегитимно, потому что любой избираемый человек он должен быть и являться гражданином Российской Федерации. А они такими не являются. То есть это уже... Они не являются, да, но они решили мероприятие провести на нашей территории. Тогда они должны как минимум, вот они говорят, митинг нельзя проводить. Его надо санкционировать. А сами они вот с сами до сих пор не санкционировали свое предприятие, которое они называют выбором. Они его до сих пор не санкционировали. Ну и предприятия ООО и РФ они тоже с нами не Забыли, да. Ну, теперь эта информация пошла и она растет с прогрессивной, так сказать, геометрической прогрессии, правильно? Поэтому каждый день нас все больше проснувшихся и больше. И наша задача тихо, мирно, так сказать, проснуться и навести Порядок у себя дома. Ну, немножко подмести, на обои переклеить, наверное, уже пора чуть-чуть. Тихо, мирно, но быстро. Да, Времени так, у нас так, мало. Да. Вот, просто занимаясь анализом новостей, <coughs> как я еще веду прямые эфиры ежедневно, разумеется, анализирую все новости. И просто вижу воочию, как происходят, какие события происходят в мире. Ну, немножко вас попугаю, хотя это. Да, — Уже Давай. бесполезно. Да? — Самое интересное, вчера простая новость, я случайно посмотрел, как он. сидит значит, Путин, напротив него грех. Вы просто лицо его уже видели, какой он был до этого, красивенький, а сейчас на него страшно глянуть, и он сидит постоянно. — Нервничает. — То есть, его показывают, он нервы, он сидит, он его все, колбасит. То есть, все, человек уже... На грани. Но двойник, не двойник, не, знаем, двойник не знаю. Вот, Здесь в зале не сидят разница. люди, либо все практически, да, кто либо участвует, либо смотрели ролики, либо уже огромное количество материала изучили, прочитали, попробовали на себе, свои силы попробовали в, во взаимоотношениях с правоохранительными органами, там, в РФ, банками. там всем чем угодно, ЖКХ, все что угодно, все практически такие, да? Вот эти вот знания, которые вы получили, получаете, продолжаете, еще будете получать, потому что не все сказано, не все написано, не все выложено в открытый доступ. Этими знаниями все мы будем делиться, и вы будете делиться со своим потомством, со своими детьми. Вот пусть они лучше от вас это узнают, чем от кого-то там где-то из роликов или на улице. Кроме того, что они узнают правильную информацию сразу, проверенную, э, в их глазах ваша репутация будет совсем другой, чем была до того. А, еще Это хочу ваш... добавить, да, что э, Российская Федерация узаконила ложь. Так вот э, наша команда эту ложь искореняет. Значит, мы будем говорить только правду и только правду. Другого не будет. Так, тут еще с зала сказали, что это двойник был грех. Я просто на обычном примере, значит, ролики смотрели, Юлию Борисовну, Юлию Григорьевну, значит, Елецкую вы уже видели в роликах. Сына ее, значит, удерживали в Абинской, последний раз, в Абинской психиатрической больнице. Так вот этой.. Значит, Абинской психиатрической больницы хватило всего на полтора месяца. То есть, пять месяцев хватило того, чтобы Орловские там все заплакали, включая судей, прокуроров и всех остальных. Это одна женщина только, там чудеса натворила С теми знаниями, которые мы ей дали. То есть, благодаря нам она узнала, да, то есть, дали Абинской. Сейчас, значит, решили переправить сына уже в Сочи. Ну, она сама сочинская, поэтому там, я думаю, что быстро дело прекратиться по геноциду значит, человека. Просто так решили убрать человека, гражданина Советского Союза. Ну, правда же, страшная сила. И вот, как вы говорите, что это не тот человек был там Греф, да? Но если бы вы видели, значит, главврача этой Обинской больницы до того, как к ним поступил, значит, Георгий, и сейчас, то есть это а, Георгий человек... победоносит, извиняюсь. Да, он уже Георгий будет победоносец, это сын Юлии Григорьевны. То есть правда делает свое дело. Все, человек уже тоже на него страшно посмотреть. Это то есть он уже истарь. не врача пациента этой Ну уже, я так понимаю, а, что скорее да. всего он будет там близко. Потому что если забрать что-то, то первая гелькала. А, понял. Поэтому правда страшная сила, не боимся говорить, не боимся применять. Потому что на нашей стороне правда, мы заходим и не боимся ее сказать лицам. Тем более мы же пришли не, так сказать, враждовать с вами, мы пришли донести правду вот до этих сотрудников. Доходите, говорят, мы к вам правду донесли, Если вам не нравится, наши, мы вам предложили, вы отказались. Ну, отказались, значит, вот вам приглашение. Вчера мы выписали приглашение, да, вот человек сегодня пришел посмотреть, а что у нас тут происходит. А Мне стало все-таки интересно, а что это такое. Хотя у него, у этого сотрудника значит, полиции, на стене висит портрет, я когда заходил, обратил внимание, я говорю, хорошая у вас тематика, значит портрет Зержинского на фоне флага красного и серпа, мол, на нем. Да -да? -то, я сказал, о, хорошая тематика, наверное, сейчас у нас получится разговор, но разговора не получилось. Сожалению. Еще важная деталь, когда общаетесь с сотрудниками, даже с администрацией, с ЖКХ, обращайте внимание на важную мелочь. Вы эту информацию все знаете, у вас практически у всех есть целые пакеты документов, они этой информации пока не знают не все эту информацию слышали видели то есть они ею не владеют они этого не читали и не знают объясняйте поясняйте рассказывайте им спокойно правду нужно доносить как манто женщине подавать а не бросать как мокрую тряпку в лицо то есть им надо дать возможность это осознать если им создать вот этот стресс они на него соответственно отреагируют очень остро Человек в состоянии стресса вообще не понимает, что ему нужно делать и как ему нужно делать. Потому что все администрации, все ЖКХ, все правоохранительные органы, они заточены только на взаимодействие с гражданами РФ. Чего им делать с гражданами СССР, они понятия не имеют. Поэтому они не знают этой информации, они ничего об этом не знают. Им нужно эту информацию плавно доносить, частями, не все сразу вываливать, потому что им плохо становится от этого, у них стресс. Дать им подумать. Ну то есть, короче, это совет выглядит так, товарищи, не пугайте страуса. Полбетонный. Да? да, потому что там железобетонный пол, им надо дать возможность отдышаться, осмотреться, дать возможность понять, вы их, мы их уведомляем в том, что они совершают преступление. Не надо им мешать совершать преступление. Пусть они это делают дальше, будучи уже уведомленными. Человек, когда осознает, ну, вменяемый человек, когда осознает, что он совершает преступление, вот он пусть с этим временно и находится. Не надо ему в этом мешать. Пусть он совершает это преступление. Если он заявляет о том, что я не смогу вам этого подписать или дать правдивый ответ, все что угодно, меня там начальник выгонит или что-то, можете так и заявлять, что э, с какой даты вы, должностное лицо, стали решать за своего начальника что-то. Не надо за него ничего решать. К вам поступило это обращение? Ваша компетенция. Вот и дайте тот ответ, который вы считаете нужным. Любой, нам не важно. Но за начальника решать не надо, что ему делать. Выгонять вас потом или там отпуска лишать. Не надо. Дайте возможность этому преступнику довести преступление до конца. Пусть он его доведет. Вот пусть он его возьмет и доведет до конца. И пусть с этим живет пока. Это все является, все вот эти вот отписки, заранее поясняем всем, отписки, не предоставление информации, это все является материалом для будущих уголовных дел. Эти уголовные дела будет рассматривать э, военный трибунал порядке определенных статей те которые подходят под компетенцию военного трибунала тоже касаться будет э, отказов при обращении граждан ссср с вкладышами в паспорт все то же самое не стоит и не их пугать не самому пугаться спокойно ровно равномерно все это делается Все до единой отписки, либо неверных ответов вы видите по документам, что вам присылают лживый ответ. Оставляйте его у себя. Все это фиксируется? Это все фиксируется. Трибунала. Никуда не выбрасывайте, ничего не девайте. Вы знаете прекрасно, у каждого в районе, в станице, в поселке, в городе есть определенный круг лиц, которые, занимая должности, совершают преступления. Экономические, уголовные и прочее. Фиксируйте эти данные. Страшного ничего нету. Фиксируйте эти данные. В электронном виде можете потом передавать. Не надо по каналам открытой связи. Вот на таких встречах, часто проводятся встречи. Фиксируйте данные, данные передавайте. В анонимном виде, в любом, с подписью, без подписи нет разницы. Передавайте это, эти данные. Это будущие материалы для возбуждения уголовных дел. Основным лицам передавать да, на местах. Обратите внимание, знаю, что нас будут смотреть потом и сотрудники правоохранительных органов, и там ФСБ, Следственный комитет, судьи, что в наших рядах уже есть сочувствующие граждане СССР из всех этих структур которые осуществляют информационное значит, содействие. Это сотрудники, да. Да, это сотрудники Поэтому, говорят, всем, кто не хочет в будущем как бы оказаться в плачевной ситуации, мы предлагаем скорейшим образом обратиться к нам, вот, с тем, чтобы либо занять должность определенную без потери места в той структуре РФ, в которой они сейчас находятся, оказывать информационное содействие. Мы, соответственно, будем консультативные все эти вопросы показывать, с тем, чтобы мы могли в будущем произвести осуществление, ну, плавного перехода в правое поле Союза СССР, без всяких вот таких больших последствий. Вот э, в народе существует такое мнение, что э, как бы невозможно подобного сделать без каких-либо там революций там, или еще чего-то такого, мы к этому не стремимся. Просто людям не давали иной информации, что есть возможности в правом поле решать все те же самые вопросы, без эксцессов, без экстрима, без всяких вот э, таких побочных Действий. Достаточно осознанности. Есть пример Индии, как они посредством экономического воздействия избавились от оккупации. Точно так же можно с помощью правовых механизмов решать те же самые вопросы. В истории, по крайней мере, знаемой нами истории еще не было такого прецедента, и мы его сейчас создаем. И будьте уверены, у нас все получится. Все правильно. Я понимаю, что все смотрят YouTube, и там много роликов, так сказать, это инструкции к применению большинство. Ну, не смотрите те, которые несут за собой негатив, типа, я вас там сейчас начну расстроить и все остальное. Это не надо смотреть, такие вещи сразу на корню рубите. Смотрите просто, тихо доносим информацию. Данные люди, которые сейчас представляют власть, они спящие просто. Поэтому относимся к ним как к малым детям. Все, не больше, не меньше. Поэтому пожурили, сказали, вот сюда, сюда посмотри, пожалуйста, посмотри. Не забудьте волшебное слово сказать, потому что только культурно. Все культурно, Особное доносим слово, без и всякого и негатива. на быть они тоже хорошие на своих местах, просто они еще находятся в Они также, многие уверены, что защищают свою родину. Ну надо просто открыть им глаза, что их немножко обманули, пускай не посмотрят. Большая и, проблема и поймут, с что и все-таки не родина. Большая это проблема это... с кадрами. Поэтому, хороший, например, хороший, даже так. для работы в будущем МВД СССР, вот завтра, например, случился переход в правовое поле СССР. Где взять сотрудников, опытных, грамотных, которые завтра проведут... Преступники не искоренятся вот так вот быстро. И где взять сразу сотрудников, которые пойдут завтра утром на работу и грамотно, оперативно выполнят даже обычные оперативно-разырные мероприятия. Как белых офицеров красного Орла. Только после победы. Да, вот где их взять? То есть они уже есть. Конечно, ну, поэтому, да, тихо, это, будет, это будет фильтр, Приходим это будет ситуация лично. Это будет сито, это будет фильтр, это будет в каждом отделе, пусть сами сотрудники выбивают из своего отдела тех, кто работать там не хочет, или либо не занимается, должен. или не может, или вообще да. не должен там работать. Потому что масса сотрудников, употребляющих наркотические вещества, масса сотрудников, которые регулярно выпивают алкоголь, масса преступников, да. которые затерли свои преступления временно, эти люди не должны там работать, вот пусть этим занимается сам отдел МВД они у себя в отделе знают о своих сотрудниках гораздо больше, чем мы о них знаем вот пусть они сами свой отдел чистят, это не наша компетенция Любой из нижестоящих должностных лиц по линии МВД в случае обнаружения преступления или преступных приказов вышестоящего руководства имеет право на сегодняшний день арестовать своего начальника соответствующими процедурами и придать его суду даже в рамках Российской Федерации, не говоря уже о СССР. Поэтому все это возможно. Я вот, допустим, встречал ряд судей, которые... Ну, Просто общаешься с ними, да, они все понимают. По результатам, допустим, каких-то судебных решений, которые выносятся не в пользу человека, вот у меня был такой прецедент, что судья говорит, как вы собираетесь обосновывать, допустим, это решение по одному из кредитов. Я ожидал поленику какую-то, она разводит руки, знает, что у меня ведется диктофонная запись, и в открытую мне говорит, а что я могу сделать, нам приказывают. То есть, и как бы я даже спорить ничего не смог. но ну, Она видно, что она понимает все, и таких судей много. Есть родственники судей, которые судьям доносят это. То есть рано или поздно э, мы достигнем. Есть в природе такая, э, такой, такое явление, э, называется автосинхронизация. Не знаю, многие из вас видели или нет, вот в мире животных раньше показывали, да и сейчас вот в этих дискавери показывают, когда вот рыбки плывут тысячами, косяк там или птицы летят, и они одновременно начинают поворачивать в другое направление совершенно, менять вектор движения своего, то есть вместе, как они все узнают, в какой момент поворачивают. Есть в природе такое реши, явление, называется автосинхронизация. Оно присуще как и разумным объектам, так и абсолютно физическим процессам некоторым. Так вот, когда определенное количество людей начинает делать что-то синхронно, а по разным подсчетам это от 5 до 10%, то все общество автоматически переходит в режим автосинхронизации и начинает делать то же самое, что и эти 5-10%. На сегодняшний день вы видите. То начало команды, которая уже, даже только здесь малая часть, по России, и людей много очень, которые даже не участвуют в нашей команде, делают уже то же самое. Через видеоролики, через все. И даже если человек что то боится с должностями, брать ответственность себя в какой-то сфере, но в силу своих, своей нужды начинает себя защищать с помощью наших документов, он уже делает позитивный для всех Шаг в этом направлении. И рано или поздно просто все автоматически будут это все делать. И мы достаточно быстро достигнем цели и восстановим Советский Союз. В принципе, он никуда и не девался, да. Поэтому я временно исполняющая обязанности Лаврова Светлана Геннадьевна, Государственная регистрационная палата единых систем. Ну вы -то а? а то вы все как-то а то постояji, бойтесь, да. вставке, Что такое государство? Государство это территория и граждане. На сегодняшний день одна из небольших функций государственных регистрационных палат это подтверждение гражданства. Вот. Регистрационная палата не наделяет гражданством и не забирает его, не лишает гражданства. Она только подтверждает то гражданство, которое есть на сегодняшний день. Это одна из минимальных функций регистрационной палаты. Чтобы зарегистрироваться в регистрационной палате, вам нужно будет собрать пакет документов, который предоставлен либо на сайте, либо будет предоставлен непосредственно человеку, обратившемуся в государственную регистрационную палату. Сегодня я думаю, что будет, будет вопрос-ответ, а, вопрос потому что некоторые видео вы, наверное, смотрели, что такое регистрационная палата. На сегодняшний день регистрационная палата занимается регистрацией граждан недвижимого имущества. Недвижимое имущество в индивидуальном порядке. Вот. И в ближайшем будущем я думаю, что будем уже заниматься регистрацией автомобилей. Если есть какие-то вопросы, то готовы по вопросам пробежаться, вот, и потом уже мы с вами Есть продолжим. Есть вопрос. Да. Да. Хочу представиться профсоюз Кавказ, город Пятигорск, Ставропольский край, соседи Андрея Геннадьевича. Андрей Геннадьевич, хочу поблагодарить за его эфиры. Вот, очень много интересного подчеркнул и подчеркиваю для себя. вот Вас также благодарю за эту активность, за то, что взяли на себя ответственность. Некоторые наши э, соратники, некоторые наши активисты профсоюза задают вопросы э, по э, группе залогового имущества. Первое, это так называемое опять же, залоговое имущество, находящееся э, в обременении, это касается недвижимости, как объектов жилого назначения, так и коммерческих, а также э, те Объекты, соответственно, движимый транспорт, это две, соответственно, распадающиеся на два момента, те, которые обремени, обременены, ну, в кавычках обременены в рамках имеющихся, опять же, в кавычках, кредитных в кавычках договоров, в виде не кредитных договоров, а договоров залога. А также обременены уже непосредственно через нотариусов, когда кредитные, так называемые кредитные договора значит, на приобретение этих авто заключались уже после э, вступления в силу изменений к федеральному закону о залоге 2014 -го года июля месяца. То есть как вот с этими э, объектами будет происходить регистрация? Значит, я так понимаю, что в этом вопросе сначала мы отвечаем на то, что сейчас делается по недвижимости, и только потом уже в планах по автотранспорту, да? Вот, да что ну, по я, вот этим объектам? Я, я могу сразу сказать, у нас не все органы восстановлены, чтобы мы могли с Кобом снять обременение, которое в РФ, как бы в РФ, пусть они будут под своим применением Если они покажут, где их территории где их граждане, то они могут своим гражданам на своей территории делать любое обременение. Но так как у нас не восстановлены все органы, и э, РЭП действует сейчас по большей части по беспределу, mm -hmm. то каждый объект мы рассматриваем в индивидуальном порядке. Mm -hmm. Что можно по каждому mm -hmm. объекту сделать? Да, значит, я понять. хотел бы предложить аудитории и вам то есть, как бы на одном рабочем примере как раз проллюстрировать вот этот самый беспредел и как сказать контр беспредел в этой ситуации можно процедурно или документально организовать. Пример. В столице СКФО, в городе Пятигорске, значит, находился недостроенный объект недвижимости гостиниц, которую администрация города Пятигорска, а мы уже знаем о том письме товарища Топаркова в департамент мышечных отношений, что никто никогда ничего не передавал. Соответственно, администрация города Пятигорска, неважно, администрация Краснодара, там, Екатеринбурга и так далее, ничего и никогда не передавала э, с баланса РСФСР на баланс РФ. Соответственно, администрация там, города Пятигорска к, к, самовольным способом, э, э, рейдерским захватом захватила вот здание и себе поставила на баланс здание вот этой самой гостиницы которая потом уступила застройщику, который потом, может, организовав э, по договорам долевого участия продажу отдельных этих объектов, фактически это все э, раз, так сказать, распродал. И потом этот же объект э, с отдельным розовым свидетельством на отдельный офис, размером, допустим, 40 квадратных э, метров, он э, был передан в залог. То есть вот все вот эти, скажем так, неправильные процедурные моменты собственностью, то есть я так понимаю, не являются препятствием и наличие этого э, залога не является препятствием для регистрации в э, РСФСР э, СССР, в, реги в регистрационной, регистрационной палате с последующим оформлением документов. Или как? Это можно? Вот смотрите, Вы сейчас то, что рассказали, вы подтвердили своими же словами, что Коммерсанты, ну, Коммерсантами, которые истоничные. вот, соответственно, в гостинице туда получается и организовались. Все... Сделали это незаконно, и это им сошло с рук. Почему? Потому что в сговоре оказались и Российская Федерация, и вот эти коммерсанты. Соответственно, что тогда нам -то нужно делать? Снова идти в Российскую Федерацию и пытаться что-то доказать. Нет. То, что мы это все зарегистрируем, мы зарегистрируем. А дальше. Документы подготовить мы под, подготовим. А кто будет отстаивать? Вот, скажем. Пусть судья той же нелегитимной Российской Федерации на унесла решение. Кто это решение, соответственно, претворяет в жизни? Сама судья? Нет. Есть силовые структуры. Поэтому это все делают силовые структуры, если вдруг они решение законное не хотят исполнять. Поэтому нам параллельно нужно восстанавливать свои силовые структуры. Как говорится, мы мирные люди, но бронепоезд должен стоять. Есть еще другой вариант, что мы делаем документы на данную, на, на данную недвижимость. И тогда уже мы просто в оповестительной форме оповещаем э, органы РФ, что эта недвижимость принадлежит нам. Вот. И тогда они со своей стороны уже, если им это нужно, они будут доказывать, что она не принадлежит нам, что она принадлежит им. Какими бумагами они будут доказывать, это уже другой вопрос. Но здесь тогда нужно будет два момента. Первое, это, да, естественно, у нас должна быть какая-то силовая поддержка, это первый момент. И второй момент – это должен быть человек, который пойдет с этими документами, чтобы их оповещать, как бы регистрационная палата она зарегистрирует. Мы должны понимать, что регистрационная палата – это э, тот орган, на территории которого регистрационная палата возрождается, значит, этот орган может легитим, сделать полностью легитимными граждан, э, территорию, недвижимое имущество, движимое имущество. Это все можно зарегистрировать, это все можно подтвердить. Но готовы ли люди к этому, это уже другой вопрос. Готовы ли они отстаивать свои права, свои интересы? Потому что мы это просто физически сделать не можем. Ну, я могу пояснить как бы такой нюанс, что вот на сегодняшний день то есть мы занимаемся, так сказать, в сфере правоведения уже 5-6 лет активно, то есть как бы помогаем людям с освобождением от кредитной задолженности и так далее. То есть мы температуру по больнице проверяем, то есть Андрей Геннадьевич свою температуру по больнице, по новостям, так сказать, лечает, а мы вот по обратной связи от людей. И теперь мы четко понимаем, что вот фактически уже народ доводит до нищеты, и, то есть будут ли народ, будет ли народ отставить? Конечно, будет. Потому что значит, сейчас ему нечем платить кредиты, следующая ступенька – нечем платить налоги, следующая ступенька – нечем платить ЖКХ, и вот мы уже вот-вот не догребаем до продуктовой корзины. И тут уже, так сказать, хочешь не хочешь, уже придется заниматься этим вопросом. А еще один нюанс, о котором я ну, по нашим профсоюзным роликам недавно обозначил, и возможно вы в курсе. Прошла информация, допустим, по нашему краю. Я так понимаю, что это, в общем-то, и России в целом касается, что Сбербанк начал уступать права требования по ипотечным договорам, даже по, в основном, кстати, без